За Всем привет! Вы на канале Девочки-Калудашки. Да. И мы сейчас будем надувать сарики и будем надувать опыты. Будем делать опыты, да? Готова надувать шары? Да. Так, давай подходи сюда. Тихонечко давай. Вот так берешь шарик. Шарик, вот так тихонечко высыпаем сейчас бутылку. И отходим. Давай. Давайте. Три. Четыре. четыре. Поднимай. Поднимай. Отойди, отойди, отходи. <связь> <связь> Не бойся. Дай -дай. И эти поднимай. Поднимай эти тоже. Машка. Давай, поднимай. <связь> Давай вместе. <связь> Давай, нет. и эту поднимай. Тебе лапать будем? Нет еще. Смотри, как они надуваются. Ой, нет, что такое было? Ух. Тебе лапать? Нет еще. Почему? Вот смотри, как там все шипит. Понравилось тебе называть шары. Да, да. Давай называть цвета по порядку. Розовый, желтый и розовый. Да. А на английском? Какой это? Оранж. Оранж, желтый. Да. Пинк. Молодец. Тебе нравится оранж, пинк и желтый. А теперь будем лопать? Давайте. Ушки закрывай. Ушки вот так закрывай, чтобы не слышать. А Баба! Ты закрыла сильно ушки? Да, да ну, прям ушка, да, вот так. <с <с тебе спасение. А потом еще можем остальные ляпочки. Да, давай. И... Опа! Все. Еще. Если понравилось ваше видео, ставьте вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Давай еще один раз повтори. Теперь я буду держать. Поднимай шарик. Ой, нет, стой, стой, я ставлюся. На тебе, Че, боишься? Да. Yeah. Не надо бояться. Будем пишать солики. Все. Все? Дети-то ставят не двое. Да? Ой, какой он красивенький. Прямо-прямо красивый. Водичка. ты ему ведь.